Именно так. Недавно появилась информация о возможной блокировке обновлений операционных систем для мобильных устройств на территории Российской Федерации. В частности, как вы понимаете, iOS также попадается под горячую руку одного государственного органа, моей родной страны, который должен в ближайшее время издать постановление, которое, кстати, уже есть, о блокировке вот этой вот самой системы получения обновлений не только для мобильных устройств, в нашем случае это iPhone и iPad, но и также и для... Для приложений, которые мы скачиваем из App Store. Чтобы не быть голословным, в описании под этим роликом будет ссылка на соответствующую статью, где будет помимо текста прикреплена фотография постановления уже официального указа о том, что в ближайшее время такая процедура все-таки может произойти. Но обойти блокировку каких-либо сайтов и прочих интернет-ресурсов сегодня не составляет никакого труда. Есть такая функция в iPhone iPad, VPN называется. С помощью приложений из App Store ее работу на устройстве можно настроить за пару секунд, на случай, если помимо Telegram, VRF заблокирует и обновление iOS, то ничего страшного в принципе, но потыкать iOS 12 все равно рано или поздно захочется. Поэтому вы можете скачать любое VPN приложение на ваш iPhone, iPad. В моем случае это Hide My Name. в большинстве своем данные приложения настраивают защищенные соединения по одному принципу, если необходимо, как в моем случае, то проходите авторизацию, устанавливайте профиль конфигурацию в настройках, далее выбираете любой угодный вашей душе регион для подключения VPN, устанавливаете новую настройку VPN для iPhone, например, и все. Если процесс прошел удачно, то в статус баре на iPhone или iPad будет отображаться аббревиатура из трех заветных букв. Обычно подобные программы предлагают только 2-3 вшивеньких сервера. Которые которые постоянно отваливаются, работают медленно, так еще и скакать между ними всегда нужно. Здесь же используется более 100 серверов в 40 странах по всему миру, благодаря чему любые подключения через Hide My Name будут работать стабильно и на максималках в плане скорости. Даже для стабильной работы телеги Пашка и то рекомендуют юзать VPN-чик, а ведь не зря, VPN-соединения позволяют установить шифрование от всевозможных слежек и прочих напастей третьих лиц. Не знаю, как другие сервисы, но в моем приложении такая опция есть. Больше информации о приложении Hide My Name можно найти в описании под этим видео. Как пользоваться, последние новости с фронта в битве за свободный интернет и много всего интересного. Вы смотрели канал Apple Finder, меня зовут Артем, до скорого, пока!